Всем привет! На связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу и автор канала Вокальный Дзен. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые полезные, интересные видео и статьи. А сейчас поговорим о том, что же делать, если у вас тихий и слабый голос и как начать петь любимые песни. Первое, нужно понять причину, почему же у вас тихий и слабый голос. Ведь согласитесь, что каждый человек рождается с сильным, звонким и мощным голосом дети очень сильно кричат, и потом происходит такая история, что нас постоянно просят говорить потише, не шуметь. В детском садике, в школе нужно вести себя благовоспитанно, и таким образом наш голос не используется на полную мощность, и как любая мышца, да, голос это ну, условно мышца, перестает работать адекватно, так как это необходимо. Да? То есть, если вы не качаете пресс, то у вас, конечно же, не будет кубиков. И так же и с голосом. Если вы им не занимаетесь, если вы не делаете специальных упражнений, если вы не используете ваш голос на полную мощность, то будут соответствующие результаты. Поэтому ваша задача, ваша задача, если вы поймали себя на тихом и слабом голосе, понять, каковы же причины. Возможно, это психологические причины, и, возможно, возможно у вас есть какие-то заживые. Голосовые, возможно, мышечные, и их нужно устранить. Если вы чувствуете, что у вас есть ком в горле, вот какая-то зажатость, голос устает, когда вы долго разговариваете в шумном помещении, то напишите об этом в комментариях, и я сниму видео которые помогут вам избавиться от этих проблем. Но а если все таки это больше психологические моменты, если это больше момент того, что вы не использовали ваш голос должным образом многие годы, то вам необходимо пройти программу возрождения природного голоса. Это специальные упражнения, которые позволят вам возродить и настроить ваш природный голос, вернуть ему былую силу, мощь и красоту. Высоту. Здесь важно двигаться от простого к сложному, то есть не делать упражнения в разнобой, поэтому я специально вот для таких людей, как вы, подготовила видеокурс с обратной связью от меня лично. По возрождению природного голоса. То есть, это такая четкая программа, очень много упражнений, связок, цепочек, выполнив которые вы точно процентов получите результат, и ваш голос улучшится, он станет более сильным, звонким, уверенным, красивым. Причем это будет распространяться действие как на ваш разговорный голос, так и на ваш вокальный голос, на то, как вы будете в результате петь свои любимые песни. Потому что если у вас совсем нет сил в голосе, если у вас очень тихий голос, слабый, то вы ну, не сможете практически никаких песен спеть и не сможете делать это правильно, да? то есть голос будет постоянно уставать, срываться, какие-то будут хрипы, сипы и так далее, неприятные истории, поэтому важно свой голос вот изначально подготовить, вообще его раскрыть, настроить на работу и если вы хотите это сделать вместе со мной, с моим курсом, ссылочку я оставлю в описании к видео. Поэтому переходите, занимайтесь. Сейчас все мои курсы доступны со скидкой в 90%, и это меньше 1500 рублей. В общем, не упускайте эту уникальную возможность. Но если вы не хотите покупать курс, и хотите как-то ну, немножко в хаотичном порядке заниматься, то можете перейти на мой YouTube канал Вокальный дзен, и там вы найдете очень много тоже полезных упражнений. Ну, будете уже сами как-то себе выстраивать программу занятий и тренировать свой голос. То есть, все реально главное начать делать упражнения. И сейчас я вам предлагаю сделать два упражнения таких базовых, Которые уже улучшат ваш голос. Если вы будете делать их в течение недели, вы 100% заметите улучшение в вашем голосе. Первое упражнение «Хам». Показываю. Хам, хам. Хам. Хам. Вы делаете его на выдохе, негромко, очень легко, спокойно, никуда не торопясь. Старайтесь полностью расслабить шею. Hum, hum, hum. На звуке М вы можете почувствовать вибрации на губах. Это нормально и это очень хорошо. Также вы можете положить руку на грудь и также почувствовать там вибрации. Hum, hum, hum. Делайте это упражнение в течение 2-3 минут ежедневно. Можно утром, вечером, можно даже 3 раза в день. И чем больше будет у вас появляться вибрации в груди, тем лучше. Значит, вы движетесь в правильном направлении и идет работа. Следующее упражнение это звук М и стон на звуке М. Покажу. М -м -м -м -м. Вы плавно спускаетесь с верхней нотки в нижнюю нотку. М -м -м. Обязательно приходите вниз. М -м -м. Это упражнение отлично расслабляет голос. Вы начинаете работать плавно с диапазоном, с эмоциональной стороной. И, конечно же, важно, чтобы вы ощущали вибрации. М -м -м. Вибрации вы будете ощущать в нижней точке. М -м -м. Можно делать так в течение 1-2 минут, и это уже будут первые упражнения на пробуждение вашего природного голоса. Поделайте так неделю, вернитесь к этому видео и поделитесь со мной в комментариях своими результатами. А также, если вы считаете, что это видео будет полезно вашим друзьям, отправляйте его им в социальных сетях. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Подписывайтесь на мой канал Вокальный Дзен и до встречи в новых видео. Пока-пока!